Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Намизмат. И сегодня я расскажу вам про разновидности двух рублей 2015 года чеканки. 2 рубля ранее указанного мною года имеет всего 4 разновидности, которые чеканились только на московском монетном дворе. Различия заключаются только в расположении знака монетного двора. Где-то он тонкий и расположен ровно, где-то знак московского монетного двора толстый сдвинут влево, а на третьей разновидности он очень толстый и повернут против часовой стрелки. Стоимость этих разновидностей равна и может немного отличаться от их номинала, в пределах 5 рублей. Характеристики монеты регулярного чекана такова. Диаметр 23 мм, толщина 1,8 мм, номинал 2 рубля, как вы уже поняли. И нормативная масса у нас составляет 5 грамм. Но есть маленькая загвоздочка. Если мы прислоним магнит к монете, то в огромном количестве раз она не притянется. Но в одном из этого количества раз все-таки она притянется. Есть разновидность, которая встречается крайне редко и является немагнитной. Стоить она может до 13 тысяч рублей. Есть разновидность, где чеканка монеты произведена на желтом металле. Вес такой монеты 4,43 грамма. Есть брак реверс-реверс и также немного браков, например, с утерянным изображением. Стоимость такого брака пока неизвестна, но тем не менее стоимость колеблется от 10 до 15 тысяч рублей. Видно, что сразу накосячили на московском монетном дворе. Среди браков есть также браки с поворотом и расколом, не про чушканом. Ну что же, дорогие дамы и господа, я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось это видео и вы узнали что-то новое, ставьте лайк. Пишите комментарии, если я где-то накосячил. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.